Двое из ларца, или Moodle, как конструктор педагогического замысла. Разумеется, перед созданием тестов у вас, как и у любого, кто обучает, должен быть курс в Moodle с правами преподавателя. А в этом курсе есть некий контент. Ведь вы же умеете его размещать. Например, методом перетаскивания размещается учебный фильм или текстовый файл, или презентация. Посмотрите на этот фильм, в котором бесконечно воспроизводится этот несложный прием. Дизайн вашего сайта может отличаться от представленного. Такие фильмы вы еще не раз увидите в нашем курсе. У них нет перемотки, паузы и звука, но зато они предельно коротко показывают один и тот же небольшой вопрос. Просмотрите такой нанофильм несколько раз и вы запомните его надолго. Но разместить контент мало. Вы хотите оценивать освоение вашего контента обучаемыми. В идеале это собеседование, например, по скайпу. Но если количество обучаемых и объем контента такой, что вы физически не успеваете всех лично опросить, хотите успеть сделать другие дела, а руководство постоянно хочет знать, как обучаемые осваивают контент, то без тестирования успеха не видать. К тому же из предыдущего занятия вы поняли, что определенное количество тестов за то время, которым вы располагаете, вы все-таки гипотетически можете создать, и вас это устраивает. Вот теперь я как администратор сайта и тренер этого курса хочу познакомить вас с этими молодцами из ларца. Двумя компонентами тестирования в Moodle, которые будут работать вместо вас. Всего лишь двумя. Первый. Банк вопросов, который представляет собой сгруппированные по категориям вопросы разного типа. Посмотрите, как легко создается категория в банке вопросов. Вот этот порядок. Больше Внизу банк вопросов в нем. Вопросы и категории. Мы открываем категории. Вот уже сколько здесь категорий есть. Выстроено, пронумеровано, проименовано. И мы выбираем место, куда разместить. Верхний уровень своего курса. И ввести название. Ну, допустим, вот такое. Название категории. И нажать «Добавить». Вот и все, категория добавлена. Вот она находится здесь внизу. С ней можно сделать действие удаления, корректирования, перемещения вверх, вниз, вбок. В ней ноль вопросов, и я ее сейчас удалю. Все, категории нет. Спасибо. Второе элемент тест. К которому прикрепляются вопросы из банка вопросов, но он включает разные тонкие настройки, например, время начала и окончания, продолжительность тестирования и другие. Давайте добавим тест. Режим редактирования. Выберите ту точку, ту секцию, в которую хотите добавить тест. Например, здесь добавить элемент или ресурс и выбрать «Тест». Можно двойным щелчком или добавить дальше ввести название теста. Например, тест. Пока не рассматриваем эти все настройки, сохранить и вернуться в курс. Здесь вы можете отредактировать тест, его скрыть, переместить. Вправо вот я переместил. Можно скрыть, чтобы не видели студенты, назначить роли, удалить, отредактировать. Вот и все настройки. Сделайте это 10 раз. Поначалу эти два молодца из ларца, банк вопросов и тест, не знают, что им надо сделать для вас в ходе тестирования. Это тот, кто обучает, то есть вы. То, что вы им скажете, и будет ваш педагогический замысел. Я приведу пример такого замысла для теста, который может быть у того, кто обучает. Первое. В банке вопросов создать категорию «Тема 1». В этой категории создать 15 вопросов по изученному материалу по теме «1». За каждый правильно отвеченный вопрос назначать по одному баллу. Создать все категории для всех тестов по такой же схеме. Второе. В теме 1 создать элемент «Тест 1». В него включить 10 случайных вопросов из 15 в банке вопросов по теме 1. Шкалу оценивания за тест назначить от 0 до 5 баллов. Проходной балл на сдаче 3. Время начала и окончания тестирования не устанавливать. Все вопросы показывать на одной странице. После попытки ошибки не показывать. Число попыток не ограничено. Учитывать последнюю попытку. В последующем создавать новые тесты в новых темах по такому же принципу. Это один из множества вариантов педагогического замысла. Вы, например, можете решить, нужно ли вам задавать ограничения на время попытки, время начала и окончания тестирования, показ правильных ответов или нет. Ваш замысел всегда учитывает ваш контент, вашу цель, ваши ресурсы. Вот и вся теория, о которой педдизайнер мог бы говорить несколько часов. А сейчас выполните два задания, как вы усвоили новую терминологию и сформулируйте свой собственный педагогический замысел на создание тестов. Желаю вам успехов. Я всегда рядом.